А сейчас перейдем к моим инсайтам. Это у меня самый, наверное, яркий инсайт – это то, что я пришла сюда и сказала такую фразу на первом вводном уроке, то, что я буду пробовать, а Анна, вы меня перебили и сказали, буду, будем добиваться успеха. И вот я сейчас поняла то, что надо не пробовать, а надо добиваться успеха. И это как, это как красные нити через весь курс прошло. Большое спасибо. А, как и все, я тоже поймал, ну, до этого, может быть, я и понимала, что коммуникация — это не про, инф... не про информирование вот, сейчас я зафиксировала именно, что такое коммуникация и как она применяется в компаниях, в комьюнити в том числе. И сначала нужно понять, зачем, а потом уже делать. То есть всегда надо сформулировать цель. И я себя поймала на том, что сейчас я это использую, Uh, вообще всегда. <laughs> То есть uh, я использую не только для каких-то, для запуска проектов, а про жизни: А чем это делать? Сначала я для себя uh, формулирую цель, а только потом уже ее иду как-то исполнять. Вот. Uh, на этом у меня все. Uh, спасибо за внимание. Вот. Отлично.